соли много надо. Соли-то... Да, столовую ложку. Всем привет, друзья. Сегодня у меня дядя пришел помогать, хреновую закуску делать. Я этот хрен терпеть не могу крутить. Он у меня хрен покрутил. Офигеть термоядер, но у него аж глаза все покраснели, весь сам красный. Он сам-то светлый человек. Вер. И Да. Вампир превратился. Ну, короче, я открывать не буду. Нет, открою, вы все равно не почувствуете, но я не буду, Фу. Там чеснока, хрена, вот так вот. И помидор сейчас нарезала. Вот помидоры красные. Сейчас Эль Валера у меня перекрутит, и все, оки-доки будут. И хреновина у нас готова нынче. У, крышку открыла, все задрала, представляешь? Глаза, нос, рот, все, вообще кошмар. Мешать не буду, дети валера говорю, ты сам помешаешь, а то Ой, это. Мой, чувствуешь, <с да? Сразу пришел. Офигенно. сейчас помидоры. Я отправлю. Все, больше не надо, хватит. я пожал. говорю, что раньше не сказал, да, что у тебя помидор нет. У меня, говорю, вон, поросенка кормлю помидорами. Ну вот, балкон у меня ощущается от всего потихоньку. И.. Капусту не могу нарезать. А, еще мне Девалера ножи поточил сегодня. Я говорю, вот ножи мне поточил, У меня ножи тупые. А он любит точить. К нему домой не при... как не придешь, у него ножи острые-острые прям. Я говорю, приди-ка ко мне, говорю, но ну, точи мне ножи. Вот он пришел. Молодец. У меня дядя молодец. Он молодец, помогает мне. Ну, крутит-крутит. Крутит-вертит. Нет. О, кстати, технология последнего 21 век. <с> <с> Мы засунули пакет, чтобы хрен этот запах не был. Хотел дядя Валера, еще сюда тарелку поставить, чтобы помидоры ну, выкрутить. А тарелка... Я говорю, нет, давай в пакет. Там ничего не будет. Там вообще классно. И сразу вываливаем. сюда а? Сюда-то ладно, ерунда. Главное, туда идет. Ну, туда. Да, и в кастрюльку сразу выкинем. И все, зашибись. Оки-доки будут. Воду пойдешь таскать? В баню? курицам надо воды натаскать. А, там же воду отключили у нас. А, там с корнем храм-то вырезали. Прям это шлан-то обрезали, так крест-накрест. Да, не в колодце, снаружи-то. А, колодцы там вообще выдрали все. Да, короче, приходится вот так. что что Снег ну, был. Снег, да. я там что не Ну. Ну так, чуть-чуть снег покапывается. Дима, Дима, Дима, посмотри там хрен-то. Нет. Все нет. Я это понюхал, посмотрел. Лучше не смотрели. Не сколько дитюляр накрутил. А <звук> <Он> даже <звук> нюхать не <хочет>. <звук> Так ты не увидел. Я увидел. Он, нож боится, так, сыр, ну, ближе, ближе. Он нос боится сын. Ближе, ближе. Увидел все. Теперь сыр, постой быть. здесь. Секунду ]其实... три. Туда нос суй? Да, нос суй туда. <бедать> У нас, Андрей, так делал. Приятно, да? <maneuvering> <laughs> Нормально. О, смотрите, кто Фу пришла, смотрите, кто пришла до них. <laughs> Сейчас, давай я сделаю. Попробую долго не хватит. У меня это была, не знаю куда делать. Ложка что ли? Нет, воронка такая большая. А -а -а. Как переехали, не знаю куда делать она. Прям банки наливать? А -а -а, очень удобно. Ших-ших-ших. А -а -а. а -а -а. Ой, ёш! Твою мать! Что? шкин кот, это что такое? ай я уляки вроде. Такой я греза. а Ай, яху умираю! Да что ты там натворила, а? Сами тебя убиваем, шкин-кот! Амин, сюда не заходи, опять плакать будешь! О! Ой. ну чё, Карь? Ну, там, ложкой. Ой, все хорошо. Да, да. Еще две банки у тебя будет. Можно в холодильник поставить, наверное. Ну да, в холодильник, да, запах, да? Запить-то надо? Да я закрою. Запах-то как пойдет. У нас всё пропитало, да? На балкон пока пошёл, пусть там стоит. Ну да. Хренотень, короче. Вот такая хрена гея Что делаешь, трамбуешься? Да, на воздух упираем Ну и все Потом маленькую баночку можно перекидывать и кушать Так Одна есть? Одна есть Так, банки бы еще найти. винтовые-то да выйдет, да, понял тогда, да? Да. На балконе наверное. Глянем сейчас. Обою. Ты деть твою твою. <свист> <свист> <свист> <свист> вот так. Я представляю, как на предприятиях делают. Ты думаешь, там они такую делают? Ну вот, друзья, сколько у нас хреновины получилось. В этот год помидор поменьше, говорю, сделаем. Чтобы хрена больше было. Потому что э, помидоры очень сбивают хрен. А здесь уж чувствуется до да хрен до хрен. Да, дети до хрен, да. Дядя Валер? да, да, хрен, да. да. Понравилось? Ага, -а -а, <laughs> Ладно тогда. Все. Всем пока-пока. До новых встреч. Пишем комментарии. И обязательно ставим лайки. Пока-пока. Пока. -пока. пока.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 И стучат. Не стучи, мама сказала. Динара, Амина, мама не даст вам ничего. Ни варенье, ни блинов. Да, мама, хочу, да. сейчас. Сейчас, сейчас, Все, друзья, всем привет-привет. Сегодня у меня я готовлю блины жарю. Сделала картошку. Картошку сделала. Детей надо кормить, она видео снимает. Сейчас скажут. Сейчас блины. Вот вам блинчики положу. Варенье черничное. Занесла два с блинами блен... кушать Мама, мне два надо Два блинчика да. А, а, мама... а, а надо Ягодки Сейчас, подождите, блины подгорят а то, а то Ой, я, короче, и снимать хочу И накормить хочу, и все вместе хочу Так Так, так, так, девочки, не путайте Подождите, чуток, пожалуйста Масло выпрыгнуло, все выпрыгнуло у меня Ой, господи, боже мой. Так, вот так я обмажу. Так. подождите. сейчас. Секунду, секунду. Вот так у меня ж -ж -ж пятая точка в мыле полностью. А, сходила, покормила хозяйство. Поставила тесто. Дядю позвала сегодня, дядю Валеру, который у меня сос выручает вечно. У меня кран а -а -а. Короче, Поломался в ванной Не стучим, не стучим, пожалуйста Я Не люблю, когда Пама, стучат Сейчас, блинчики ты хотела сейчас. На, на, на, на Кушай, много кушай. Смотри, это варенье черничное Запачкаешься, будет пятно навсегда Аккуратно кушай, ладно? Аккуратно. А Дядя Валера ушел он домой ушел. Я сейчас его позвала. В хлевушке надо будет навоз убрать, почистить. И там у меня корыта, хрюшка моя вырвала с корнем. И надо его поправить. Он сказал, позвонишь, как пойдешь. И мне обязательно сегодня надо идти туда, еще поросенку варить. А Диме сказала, Дима, сегодня ты будешь смотреть за Даринкой, так как я его сегодня не отправлю варить, потому что мне надо само это все сделать. Под присмотром, под моим присмотром, э, так я не доверяю. И надо будет очистить, все сделать культурно. Короче, что я сегодня приготовила? Кар картошку толчоночку. Э, пожарила на масле, лук, лук э, морковь, сливочное масло добавила. Э, в принципе, вот так вот. Горький перец, это у меня декор буду делать красиво. Можно, даже нужно. Кушайте. Ты не надо было мазать весь блин. А ты так хочешь намазать и кушать, да? Да. Ну, аккуратно, аккуратно. Горячее, конечно. Так, компотик надо, да? Да. Сейчас компотик да. И сразу блин убрала. Да. Тебе что, ягодки, что ли, надо? А? Нет. Нет. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот она ягоды ждет, У меня очень ягоды любит она. Оленька наша. И Мне... Мне, говорит, ягодки Нет. дай, мама. Надо положить. Она без Без ягодок не может жить у меня. Это я занесла вишневые. А, кружовник занесла, вишневые, думала. Кружовник с мятой. А это ягодки-то, наверное, невкусные будут. Ну, не знаю, попробую, может понравится, Амина. Будешь? Давай много не буду, не положим много. хватит Конечно, хватит. Так. Вообще-то много, да. Ну попробуй, дай я Динар это попробовать. Как это нет? Давай, что Тебе компотик наличь, что, Динар? Да, сейчас блинчики пожарю, и я погнал. Ту-ту-ту-ту. Хорошо? Диму, слушайтесь. Потому что сейчас скоро темнеть будет, уже обед скоро, а я еще ни туда, ни сюда. Короче, кошмар. Так, компот надо, да, вам? Помогите, угу. Я поросенку варить пойду.